Магомед, идея сделать статью для Тинькова журнала о том, как малый бизнес справляется с трудностями в связи с режимом самоизоляции. Но прежде чем поговорить об этом, хотела бы вас спросить о вашем пути. Вообще, как, как родилась идея Куга Расскажите, пожалуйста, об этом. Но я заниматься стал этим еще лет 10 назад. Я переехал с Краснодара в Дагестан, и я увидел, что в Дагестане тема автохимии очень плохо развита. Тогда мы или еще фейри, машины мыли фейри, там тестом мазали колеса и все такое. А я в Краснодаре уже увидел, что там пользуются а, вот этим бесконтактным шампунем и всем остальным. Угу. И тогда я понял, что эта тема, в принципе, была бы востребована, я думаю, в Дагестане. А, и мы открыли тогда первый магазин. Хотя на тот момент нам казалось, что таких магазинов еще нет, но оказалось, что один такой магазин уже был открыт. Магазин именно, авто... именно автохимии. Да. Угу. Угу. И оборудование для мойок. Мы просто занимались продажей оборудования. Я сам ездил по всем мойкам, угу. я сам предлагал химию, я сам э, предлагал оборудование, я сам ремонтировал оборудование. Но вы вышли потом на какой-то новый уровень? Вы открыли несколько мойок, насколько я знаю. Да, пришел момент, когда я понял, что я разговариваю на разных языках со своим клиентом. И тогда я понял, что чтобы разговаривать на одном языке со своим клиентом, мне самому нужно взять мойку и попробовать, что это такое, как она работает, как она устроена изнутри. Вот тогда мы взяли первую мойку, и потом потихоньку-потихоньку люди, которые начинали со мной знакомиться, арендодатели, они сами стали приходить ко мне и предлагать свои автомойки в аренду. В результате у нас появилась сеть из 12 автомоек. Потом, в Дагестан пришел уже такой бизнес, как мойки самообслуживания, это не я первый его начал, там привез человек и открыл для себя мойку самообслуживания. Uh -huh. И клиенты, которые, нет, люди, точнее, которые видели очереди на мойке самообслуживания, владельцы обычных мойок, естественно, их это заинтересовало и они захотели построить себе тоже такие же мойки самообслуживания. А что оставалось мне сделать? Так как я всем этим оборудованием уже торговал, Поэтому мне оставалось только найти эти терминалы и уже самому устанавливать просто это. Мойка самообслуживания делится как бы на две таких части. Это водная часть, где э, все вот эти шланги, соединения, аппараты АВД, ну всякие вот эти штуки, да, автохимия. И вторая часть это программное обеспечение его вот же сам э, терминал управления. Единственное, что у меня не было, это вот этих терминалов управления. Вот их я нашел, мы стали их сами... Сначала мы их покупали, потом стали сами собирать А потом вы э, переехали в Москву и смогли открыть... Э... Когда я это уже сделал, это как получилось? Я понял, что для меня рынок Дагестана, все, он уже сократился. Он исчерпал угу. себя, да. И мне уже стало неинтересно в Дагестане работать, потому что, во-первых, поступали, стали поступать запросы с России на установку оборудования, во-вторых, потому что мне хотелось масштабироваться, мне хотелось сделать какой-то такой продукт, который можно будет по всей России уже устанавливать. Сначала я начинал сам, тоже принимал звонки, отвечал за всякие поставки. ну, Короче, все было на мне, это было очень тяжело. Потом потихоньку-потихоньку я уже стал... свой. Кстати, это вот благодаря тренингам. Mm -hmm. Благодаря очень многим тренингам, которые я проходил, я понял для себя, как это все быстрее можно сделать. Mm -hmm. Потому что я понимал, что мое понятие бизнеса отличается. А ваши мойки в Дагестане, они остались? Они так не же... Я всех их отдал. Я все отдал. Это были все арендованные мойки. Я всех отдал. Почему? Потому что э, бизнес, как обычные мойки, он уже себя исчерпал. Да, да абсолютно да? получается И с новыми здесь. знаниями перешли э, на московский рынок. Но, ну, да. наверное, пусть был таким нелегким сначала. да? То есть не все складывалось. Как, я могу сказать, были, он был ужасно тяжелый. Mm -hmm. а сначала нужно сделать продажи. Это любой бизнесмен, предприниматель может сказать, сначала нужно сделать хоть какие-то продажи, чтобы уже оправдать все свои дальнейшие mm -hmm. передвижения там, или все остальное. Поэтому, естественно, я сам занимался продажами, потому что я продажник с огромным опытом, и поэтому я сначала сам был на телефоне, сам продавал, позвал знакомого, и мы как-то более-менее пытались с ним Какой у нас был продажу. бюджет на раскрутку? Никакой. Никакой, просто Авито объявление, там несколько объявлений в Авито. Uh -huh. И э, мы как сделали? Мы, короче, рискнули, но это был вообще, это было чистой воды авантюра. Uh -huh. Ну, честно, мы что сделали? Мы дали объявления некоторые, потом Яндекс.Директ там что-то, что-то uh -huh, настроить. Uh -huh. Мы сделали какой-то сайт там за 1000, за 2000 рублей. Uh -huh. В основном через Авито, через вот этот ваш сайт, ну, как грубо говоря, сделанный на коленке, шли все заказы, да, да. Из, изначально. Да, да, да. И э, заказы приходили со всей России, то есть да. интерес был. То есть люди из, из регионов уже понимали, что вот за мойками самообслуживания будущее. Да. Если первое время мне надо было объяснять клиентам, что такое мойка самообслуживания, почему лучше открыть такой бизнес, как мойка самообслуживания, чем какой-то другой бизнес, люди не понимали настолько насколько это может быть выгодно. Uh -huh. Сейчас, конечно, что-то объяснять уже не нужно. Клиенты уже все знают, они знают примерные цифры, они знают, сколько может принести мойка самообслуживания. И самый большой плюс мойки самообслуживания, что там абсолютно нет персонала, там просто один администратор, который ходит там подметает или там убирает или деньги разменит. Uh -huh. Все. Uh -huh. И это, конечно, представьте, это ав абсолютно автономный бизнес. А как возникло название Кугавош? Uh, у меня есть друг, который производит автохимию, uh -huh. uh, и у него фамилия Гаджиев, у меня uh -huh. фамилия Кунаев. И я очень долго думал, как, как можно вообще дать название, там, может быть, какие-то технологии или там еще что-то, uh -huh. а потом мне захотелось что-то короткое, интересное и звучное. И просто это пришло в голову, Ку, это на, на первые буквы uh -huh. мои, моей фамилии, Га, это фамилия моего друга. Uh -huh. Это появилось название Куга. А плюс потом один из, один дизайнер, к которому мы обратились просто нарисовать нам логотип, он сказал, что вместо К обычной, русской К, лучше сделать С2О. Это будет смотреться как пузырьки там, или еще что-нибудь красивое такое, креативное. Что, асоции, что ассоциируется как раз да, с чистотой. С мойкой, да, с мойкой, с чистотой, смой, там, угу. пузырьки, вода. Ваш логотип, он, он переходит вместе с оборудованием к новым, скажем, к вашим клиентам? Да, очень многим нравится, как у нас все выглядит, хотя мы не получаем с них никаких дивидендов там или uh -huh. еще что-то роялти, но они открыты именно под кубой. Вы получили субсидии малому бизнесу, о котором говорили, говорила, про... но вы подавали какие-то документы? Я, да, я во-первых, я не подошел под этот. Там надо было по что чтобы под проходили мы. Mm -hmm. Мы по акветам не проходили. Что касается аренды, аренды офиса производства, пошли ли арендодатели на уступки? Вот тут хочу сказать большое спасибо арендодателю в бизнес-центре, где мы снимаем mm -hmm. офис для отдела продаж. Тут он пошел на встречу и сделал 50% скидку. Что касается, кстати, государственной организации, где мы снимаем помещение для цеха, mm -hmm. там не пошли на встречу. и mm -hmm. Но это, конечно, можно было в судебном порядке как-то решать, но я не стал. Магомед, что вы вынесли из кризиса? Есть э, то, что вы переосмыслили? Ну, во-первых, я сам стал саморазвивать, хорошо было времени много, и прочитал очень большую кучу книг всяких разных. Угу. Вот. И продукт, который мы сейчас поняли, в каком направлении нам нужно двигаться, потребности клиентов, которые каждый день новые появляются. Мы хотим сделать так, чтобы мы могли любую потребность клиента осуществить, кратчайшее время. Заказал клиент, все, у него будет все, что он хочет. А какие у вас планы по развитию бизнеса на ближайшее время? Дилерские-сервисные отделы. Открыть в каждом регионе свое представительство. Сервисное обслуживание плюс продажи оборудования для моих самообслуживания Я желаю вам удачи и надеюсь, что все сбудется. Спасибо До вам хорошо. тоже.